Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жанеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про панические атаки в метро и о том, как их убрать. В первую очередь я хочу сказать, что панические атаки в метро не отличаются от панических атак в любом другом месте. Ведь проблема здесь не в метро, а в том, что впервые, скорее всего, у вас паническая атака случилась в метро, либо где-то в другом месте, и вы потом стали переживать, что она повторится в метро, и она повторилась в метро. Соответственно, смысл в том, что во всех ситуациях, где бы ни случилась паническая атака, есть вы, потому что вы и создаете паническую атаку. Я вам сегодня объясню, как вы это делаете, как возникает паническая атака в метро и как от этого избавляться. В первую очередь давайте определимся, что такое паническая атака. Это не приступ, как многие распространенно думают. Это процесс нарастания страха, когда человек боится своего состояния, вызванного страхом, и боится его за последствия. Из-за этого он, испугавший своего состояния, провоцирует возникновение страха, страх усиливает состояние, из-за этого он еще больше боится, еще больше усиливает состояние, и так доходит до паники. Что происходит с человеком, когда он идет в метро? Еще изначально, перед тем, как идти в метро, вы уже начинаете бояться, что там случится паническая атака. И это можно назвать как первичный страх. С этим первичным страхом у вас соизмеримо с ним уже возникают симптомы в теле сердцебиение, головокружение, напряжение, много других симптомов, вы их и так знаете. Оказавшись в метро, в этом состоянии, вы все больше и больше начинаете бояться, потому что ведь уже же симптомы есть, я еще больше уверен, что у меня случится паническая атака в метро. И в тот момент, когда вы уже в метро, состояние доходит до такого, что вы уже само это состояние считаете опасным с точки зрения текущих последствий. Их всего 5. Я много раз это уже говорил. За то, что прямо сейчас что-то с сердцем случится. За то, что в обморок упадете задохнетесь, потеряете на собой контроль, сойдете с ума или что люди о вас подумают, что вы ненормальный. В этот момент случается паническая атака. Собственно, вы подкрепляете для себя представление о том, что в метро они случаются. В следующий раз когда вы снова захотите поехать на метро, вы тут же будете видеть опять же вариант для себя, ну то есть видеть в будущем, что у вас опять в метро случится паническая атака. В конечном итоге, если мы разберем, то здесь сначала у вас возникает страх перед метро, он создает симптомы. Дальше в метро вы начинаете усиливать симптомы страхом, что все больше и больше убеждаться, что сейчас будет плохо. Симптомы доходят до достаточно сильного состояния, и уже в этот момент вы считаете, что прямо сейчас, сейчас что-то с вами случится. В этот момент и случается паническая атака. Теперь очень важный момент заключается в двух вещах в первую очередь надо понять, что паническая атака в метро и паническая атака в других местах это одна и та же паническая атака и решение здесь одно и то же просто оно немножко с двух этапов этап номер один это в первую очередь перестать бояться за те последствия, за которые вы боитесь потому что во время панической атаки вы боитесь не самой панической атаки вы боитесь пяти последствий, которые я э, рассказывал да? чтобы Паническая атака не могла случиться, просто прям не могла. Вы должны не бояться своего состояния за эти последствия. Для тех, кто хочет более подробно изучить, есть уже готовое решение. Это называется карточки восприятия. Эти карточки помогают закрыть все последствия панических атак. И просто читая их во время тревоги, вы учитесь правильно воспринимать свои симптомы, перестаете бояться за эти последствия и просто не ну, то есть перестаете создавать свою паническую атаку. А более подробно об этом я расскажу в бесплатном видеокурсе ⁇ Пять шагов к новой жизни без панических атак, ВСД, невроза, тревоги и страхов ⁇ Ссылка на него будет в прикрепленном комментарии к этому видео. Поэтому после просмотра переходите в комментарий, переходите по ссылке и смотрите. Там я рассказываю полную технологию работы с карточками восприятия. То есть, мы сначала закрываем все последствия, панические атаки в метро уже происходить не будут. Но что будет? Будет страх идти в метро, что там все-таки случится паническая атака. Это второй этап. Здесь это уже относится к вашей повышенной тревожности. И здесь нужно работать непосредственно с восприятием тревожных событий. Как только вы проработаете восприятие тревожных событий, как, например, пойти в метро, куда-то еще пойти, где вы боитесь, что случится паническая атака, и после этого вы уже будете спокойно к этому относиться, то произойдет следующее. Значит, вы пришли метро, чувствуете себя спокойно, может немножко беспокойства есть, но вы спокойнее к этому относитесь, сели в вагон метро, едете, все нормально, никаких страхов или есть даже беспокойство, но симптомы не усиливаются, потому что сами симптомы вас уже не пугают и вы их не усиливаете. И вот вы проехали, никакой панической атаки не было, у вас была максимум тревога и симптомы, но с панической атакой вы не столкнулись. В следующий раз вы еще спокойнее приходите к метро, ведь в прошлый раз панической атаки не было. А самое прекрасное, что вы теперь понимаете, за счет чего не было панической атаки в метро. Давайте подытожим, за счет чего ее не было. За счет того, что вы перестали бояться своих состояний за те последствия, которые боялись, когда она случилась. И что вы проработали ситуацию с самим походом к метро, что теперь вас это не пугает. И соответственно вы более спокойно подходите к самому, к самому метро и нормально себя чувствуете непосредственно в самом метро. Также как разбирать эти тревожные ситуации, как их фиксировать и отрабатывать, вы также все это узнаете в бесплатном видеокурсе «5 шагов». Вот, В принципе, что нужно понять здесь, что паническая атака она случилась в метро, потому что это был определенный стресс. То есть вы могли еще перед поездкой в метро думать, что там будет давка, а вдруг мне станет плохо, и вот из-за этого она там и случилась. То есть вы как бы, вы как бы уже беспокоились, что там что-то плохое случится, поэтому там возник страх, который запустил всю эту цепочку. Но точно так же панические атаки возникают у людей в пробках, в, э, в лифтах, в переходах, возникают, в, когда они одни дома. Ну то есть у каждого свои ситуации, которые вот так вот и запускают панические атаки. Но это один и тот же процесс. Есть вы, есть страх, есть симптомы. И вот эти три вещи, вы, страх и симптомы, именно они, соединяясь, создают паническую атаку. А точнее, вы, воспринимая свои симптомы как опасные, создаете паническую атаку. Если вы перестанете бояться за последствия этих симптомов, вы не создадите паническую атаку. А дальше, уже работая с восприятием, вы сможете все спокойнее и спокойнее относиться к самому факту спускания и поездки в метро. Если остались еще вопросы на какие-то другие темы, напишите их в комментариях под этим видео. И спасибо, что досмотрели. Всем пока.